Я рада вас приветствовать сегодня на вебинаре. Сегодня мы с вами поговорим о том, как живят там, где вы сейчас живете, ничего не вкладывая, никого не обманывая, зарабатывать в интернете, не выходя из дома. Я надеюсь, все попали по адресу. И именно об этом хотя, хотите услышать. А Для начала я представлюсь. Меня зовут Лотникова Екатерина. А Интернет-проектом мы руководим вместе с моей мамой, моим бизнес-партнером Лотниковой Лёлей. И от, нашего, от нас двоих сегодня я буду перед вами выступать и презентовать наш проект, те возможности, которые он для каждого из вас открывает. План встречи. Знакомство. Коротко поговорим о сути. Более подробно. Поговорим. Далее поговорим о том, сколько вы будете здесь зарабатывать, как это будет выглядеть, какие ваши ежедневные действия будут, что в итоге вы получите. И также остановимся на самых распространенных вопросах, которые мы слышим и в рамках данного вебинара, в рамках данной видео встречи мы на них с вами ответим. Итак, для начала я хочу с гордостью заявить, что интернет-проект корпорации ЗУЗ запатентован, то есть логотип и все, что с ним связано, корпорации ЗУЗ – это а, запатентованный бренд, а, принадлежащий нам а, с Люли Григорьевной, с а, нам... Нам с мамой, скажем так. Поэтому мы вас поздравляем с этим, потому что если вы будете сотрудничать в рамках нашего проекта, все ваши действия, все, то, что вы будете создавать, будет защищено авторским правом. Потому что мы, участникам нашего проекта, разрешаем пользоваться логотипом безвозмездно. Если вы ищете работу в интернет по принципу «ничего делать не надо», Заплатил 100 рублей жди, когда тебе заплатят 200. Если вы ищете быстрые способы заработка, то, во-первых, их нет в интернете, да, есть настоящих необманных схем. Во-вторых, наш, наше предложение не относится ни к финансовым пирамидам, ни к лохотронам, ни к каким-то обманным схемам. Мы тут не секта, к людям мы не пристаем. Мы просто даем информацию, а люди уже решают, присоединиться к нашему способу заработка или нет. Друзья, конечно же, не халява. Здесь надо работать. Это самая настоящая работа за очень достойные деньги. Продолжаем разговор. С помощью нашего интернет-проекта вы можете осуществить все свои мечты. Ну, давайте, к примеру, так, средненькие, среднестатистические мечты с вами озвучим. О чем мечтают люди? Если у вас есть такая мечта, вы можете в чате мне сейчас плюсики ставить, чтобы я понимала, что я не ошибаюсь и говорю истинные вещи. Итак, все хотят расплатиться с долгами, с ипотеками, с автокредитами, с... заплатить по кредитным картам, то есть избавиться от долгов. Очень многие хотят ездить на дорогих авто, сменить существующие или купить себе в конце концов автомобиль. А многие мечтают семьей ездить каждый год на море и хорошо бы было если бы не один раз новый дом ремонт в квартире квартира пошире мечтаете об этом ребят многие мечтают о том чтобы дать деткам высшее образование то образование которое хочется а не то на которое денег хватает ну и в конце концов хочется жить так, чтобы осталось время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Потому что фигура, здоровье – это тоже время, и на это нужно выделять время своей жизни. Вот так немножечко, аккуратненько я прошла сейчас по мечтам. Я вижу, вот, я вижу что в основной массе все мечтают обо всем перечисленном, ну, я очень рада, потому что с помощью нашего проекта вы можете осуществить свои мечты. То есть мы все мечтаем о хорошей жизни, о жизни лучшей для нас и наших детей. А что в реальности? Ну, Мечтать-то можно да, сколько угодно, но в реальности-то что? В реальности денег постоянно не хватает. Жизнь по принципу работа-дом-работа, работа, то есть монотонно, Однообразная жизнь. Отпуск раз в год и то по расписанию, и не всегда на море. А очень даже, может быть, просто отпуск проводим в деревне у мамы, ну, у бабушки как-то, да, вот так. Автомобиль, ну, скорее всего, эконом-класса. А так хочется получше: съемная квартира или проживание с родственниками в тесноте да не в обиде есть такое выражение: да, а так хочется простора, так хочется жить в своей семьей отдельно, без братьев, сестер, мам, пап, бабушек и дедушек пусть в этом же городе, в этом же подъезде, но в своей квартире. Семья по расписанию, да? как правило, только выходные дни, только вечер, только ночь, только только определенное время как уже говорилось, бесконечные кредиты, долги ипотеки, потому что без ипотеки купить себе, долго себе квартиру очень сложно, денег не скопишь, это только ипотека. По жизни, даже если мы имеем высшее образование и работаем по специальности, то, как правило, самореализация все равно страдает. Хочется что-то совершить, хочется эмоций, хочется новых впечатлений, хочется расти – по карьерной лестнице и так далее и тому подобное, Но это не всегда возможно. Главное развлечение, я бы сказала, главное доступное развлечение это посмотреть сериал по телевизору. Ну, кто-то новости смотрит как сериал, а кто-то смотрит сериал настоящий, да, или полистать ленту в социальных сетях. Вот так в реальности живет большинство людей, друзья, в наших странах. А мечтают все о прекрасном. Так вот, как я уже и говорила, что реальность вы можете изменить вместе с нашим интернет-проектом, ваша жизнь изменится в корне. Я еще об этом немножечко поговорю, а сейчас хочу немножко рассказать о себе, для того, чтобы вы поняли, что для работы в этом проекте, для успеха в этом проекте мне не, не понадобилось ни мое образование, ни мое происхождение. Родом я из обычной сельской семьи, у меня обычные родственники, обычный дом в деревне. Все как у всех. Просто я в свое время поступила в университет. Мне очень хотелось вырваться с деревни, попасть в город. Я осуществила свою мечту. Я поступила в университет, Саратовский государственный медицинский университет. 6 лет там проучилась, потом два года ординатура. Потом начала писать кандидатскую диссертацию. По специальности я глазной врач. Благодаря моему образованию меня пригласили в один из санаторий Краснодарского края, где я успешно сделала карьеру. вот. Но, вы знаете как, делая карьеру, я столкнулась с тем, что либо карьера, либо семья. И я выбрала, конечно, второе. То есть, семьи у меня на тот момент не было, но я поняла, что если я буду и дальше 24 часа в сутки работать на кого-то, то, к сожалению, семьи у меня никогда не появится. Я оставила свою замечательную работу. Замечательный коллектив, замечательный санаторий и вот рванула в Москву Ничего меня не держало нигде, возвращаться домой я не хотела И в Москве я познакомилась со своим будущим мужем И вы знаете, что интересно, и именно в это время я познакомилась с той перспективной интернет деятельностью О которой я вам сегодня рассказываю Что сейчас у меня в итоге? В итоге я работаю не по специальности, я работаю в интернет Ничего сложного здесь нет. Всему можно научиться. вот И мы вас обязательно научим. Я работаю в свободном графике. Это значит, что я сама регулирую свой рабочий день. У меня карьерный рост. У меня абсолютная самореализация. И с семьей я провожу время столько, сколько мне нужно. Сколько требуется моей семье. И тогда, когда нужно. Учитывая, что я работаю в интернет, в нашем проекте, то я могу работать где угодно, перемещаясь по стране. И очень часто мы это семьей практикуем. Вот, например, фотографии внизу. Мы очень любим Северный Кавказ, вот, особенно в апреле. Вот, и два раза в год, в апреле и в октябре, мы из Москвы уезжаем на Северный Кавказ. То есть вот, фотография 2 апреля в Москве еще очень холодно а в минеральных водах, вот мы приземлились, уже очень тепло, комфортное тепло. То же самое в октябре, на Кавказе еще тепло, в Москве уже холодно, таким образом мы продлеваем лето. Помимо двух годичных поездок, мы очень много семьей путешествуем, это и Кипр, и ближние зарубежья, и страны СНГ, то есть куда нам интересно, туда мы и едем. И это никак не сказывается на моей трудовой деятельности. Я могу месяц жить с семьей на Кипре, и при этом вся моя работа – это в одном ноутбуке, который я взяла с собой, а то и в телефоне, в смартфоне. Сейчас современные смартфоны не хуже ноутбуков. Вот так я в корне изменила свою жизнь, я очень довольна, очень счастлива, и, возможно, для вас это будет тоже Шанс в корне изменить вашу жизнь, сделать ее разнообразной и интересной. Двигаемся дальше. Очень часто мы слышим такое, что в принципе я не верю, что в интернете можно заработать. Знаете, друзья, я вам хочу сказать, процитировать официальную статистику. По прогнозам, к 2025 году каждый житель планеты тем или иным образом будет связан с интернетом. То есть интернет неотъемлемая часть нашей жизни, это только начало, дальше будет еще больше Интернет дал новые возможности для продвижения товаров и услуг ну, Мы с вами покупаем билеты на самолет, на ЖД в интернете Деньги друг другу перекидываем в интернете то есть, что мы в интернете только не делаем, даже знакомятся люди в интернете, влюбляются и семьи создают. То возникает вопрос, а почему тогда в интернете вдруг невозможно заработать? Если в интернете можно делать все, что вздумается, грубо говоря, да, все то же самое, что мы делаем и в обычной жизни, не в интернет, мы это офлайн называем. А при этом в офлайне можно зарабатывать, почему тогда в интернете нельзя? Можно? Еще как можно? Да, другой вопрос, что этому надо учиться. Но это не высшая математика, это новая профессия, которая, которой вы сможете научиться в течение одной-двух, ну, максимум 5-6 недель а при желании вы уже можете стать профессионалом. Почему люди все чаще и чаще дают предпочтение именно работе в интернет? Ну, во-первых, это удобно. Работа ведется из дома, как минимум на работу не надо ни ездить, ни ходить. Это экономия семейного бюджета и колоссальная экономия времени, потому что особенно в крупных городах люди на работу порой добираются по час. Оно мне вот, друзья, кто даже не в крупных городах живут, говорят, что сейчас даже в небольших городах пробки порой добраться на работу это 30-40 минут. Представьте себе полчаса туда полчаса обратно, плюс накрасься, оденься, обуйся. Это все затрачивает огромное количество времени, которое можно экономить и использовать его, допустим, для того, чтобы уделить это время своей семье. Или лишние 2-3 часа погулять на природе, на свежем воздухе. Место проживания работающего не имеет значения. То есть, если до нашего проекта вы думали, что чем крупнее город, тем больше зарплата, то, друзья, сейчас у вас будет возможность зарабатывать как в мегаполисе, живя при этом даже в очень маленьком населенном пункте. Вот мне кто-то подсказывает, сапоги не снашиваются, если в интернете работаешь. Это тоже правильно. Смена места жительства не влечет потерю работы. То есть, допустим, если человек решил куда-то переехать, да, захотел поменять место жительства, то 10 раз еще подумает, вот эту работу потеряю, вдруг новую не найду, она хорошая, мне удобно, я привык и так далее, и тому подобное. В интернете такого не происходит. Где вы, где интернет, там и ваша работа. Как э, на моем примере, э, я рассказывала, что мы путешествуем, и это не сказывается на моей трудовой деятельности. Это еще э, как бы один фактор, который... Э, привлекает множество людей, которые любят путешествовать. Ну и, соответственно, возможно совмещение. Совмещать можно с семьей, то есть это может быть ваша частичная занятость или полная занятость. Да? Можете совмещать с учебой для студентов, это очень интересно. Ну и, соответственно, с другой работой или даже с каким-то своим классическим бизнесом можно совмещать эту трудовую деятельность. Колготки, да, вот девчонки пошли рассказывать, что они тратят, на что они тратятся, когда ходят на обычную работу. Ну а мы с вами продолжаем. Работая в нашем интернет-проекте, вы будете путешествовать до трех раз в год, но это в среднем бесплатно. Вот лишь некоторые наши бесплатные путешествия. Слева Испания, Барселона, Рим, Италия, Б Валенсия, фотография внизу, справа вверху Монте-Карло. Ну, просто, конечно, все поместить на одном слайде невозможно, и это, это ждет вас, это обязательно будет. И даже круизный лайнер, вот фотография в центре внизу, ребятки, ну вот он такой большой, это было наше первое путешествие с Люлей с нашей семьей бесплатно за счет компании-партнера. Вот. И мы как ни пытались сфотографировать лайнер, но весь он на фото не поместился. То есть впереди вас ждет интересная, разнообразная, бурная жизнь. А мы продолжаем. Естественно, это новое дело в вашей жизни. Вы никогда этого не делали. И этому надо будет научиться. Хорошая новость заключается в том, что у нас все для вашего обучения есть. Это и вебинары, и видеоуроки, бесплатные, простые, пошаговые обучающие инструкции, обучающий сайт. Более того, 24 часа в сутки поддержка через онлайн-чаты, где сгруппированы специалисты нашего проекта, кто уже профи, кто уже зарабатывает, плюс все остальные, кто хотят, научиться зарабатывать и жить так, как мы, свободно, насыщенно и обеспеченно. Продолжаем разговор. Помимо денег, помимо путешествий, помимо положительных эмоций, сотрудничая с нашим проектом, вы еще сможете развить в себе бизнес-навыки. Для этого у нас существует огромное количество разнообразных бизнес-тренингов youtube каналы просто завалены разнообразными видео тренингами как я уже говорил есть обучающий сайт система вебинаров вы будете развивать свою финансовую грамотность это будет сопровождаться личностным ростом вы будете развивать коммуникационные навыки и лидерские навыки все это вам пригодится не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но это все пригодится и в жизни для развития своих успешных бизнес-проектов, которые, возможно, в вашей голове рано или поздно возникнут. Еще один очень часто, очень часто встречающийся вопрос: как давно вы здесь работаете и сколько вы лично зарабатываете? Мы включили этот вопрос в данную встречу. Потому что когда мне задают этот вопрос «я здесь зарабатываю», то мне не составляет труда человеку на ушко да, поделиться, сколько я здесь зарабатываю, потому что человек задает этот вопрос в первую очередь, желая понять, сколько он здесь может зарабатывать. И вы знаете, что интересно? Когда такой вопрос задают нашим новым партнерам, они, конечно, впадают в ступор. Наши партнеры делятся на две категории. Первые, которые присоединились и сразу активно ринулись в обучение, в работу, пошли заработки. да. И вторая категория партнеров – это люди, которые присоединились, но по какой-то причине они активничать в данный момент не начали. И так может пройти месяц, может пройти два и вот таким людям еще сложнее ответить. Если первая категория может говорить, что «Да вы знаете, я только пришел, я только начал», то вторая категория вообще падает в ступор. Так она так уже здесь два месяца. Но объяснять, что она еще не начала работать, это очень сложно. И самое главное… Что люди зарабатывают все по-разному Кто-то только начал Он зарабатывает чуть-чуть Кто-то чуть-чуть больше работает Более активен, зарабатывает больше И поэтому мы решили Показать, ну вот так Во все услышания, Мои доходы Не на сегодняшний день, друзья Мои доходы Которые были ранее Вы сейчас поймете почему Вот посмотрите, например периоды 34 тысячи рублей 44 девять шестьдесят семь восемьдесят три почему я хочу чтобы вы обратили внимание на вот этот второй столбец здесь очень хорошо видно что ваши доходы в нашем проекте будут увеличиваться. Из месяца в месяц они будут увеличиваться. Далее здесь есть еще премии. Посмотрите, четвертый столбец. 51 тысяча премий, 70 тысяч. И в последнем столбце мы с вами видим, что доходы за полгода увеличились от 34 тысяч до 141. Вот почему я не показываю вам сегодняшние доходы. Но ну, мы как бы так посоветовались и решили, что, в принципе, вот этих доходов на начальном этапе достаточно для того, чтобы каждый, кто смотрит этот вебинар, понимал, что он здесь может зарабатывать много, очень много. Кто, у кого очень высокие амбиции, кто хочет зарабатывать еще больше, ребят, это все возможно. Вот Мы здесь зарабатываем намного больше, чем вам представляем. Ну, просто как бы у нас не принято особенно афишировать свои доходы, это в принципе даже не безопасно. Поэтому мы решили остановиться на этой сумме, я думаю, каждому, кто задает вопрос, а сколько я могу здесь зарабатывать, этого слайда будет достаточно. Обратите внимание, что выплаты у нас идут каждые три недели, поэтому тут даже не полгода, как я сказала, а 4,5 месяца, то есть если раскидать на эти 4,5 месяца, средний доход 100 тысяч. То есть, зарабатывать вы можете в несколько раз больше того, что вы зарабатываете сегодня, и предела вашим доходам нет. Каждые три недели вы будете получать такое информационное письмо, бухгалтерская справка, да, в котором будет оглашаться, сколько вы заработали. Но, в принципе, для вас это будет не новость, а больше радость, потому что вы будете примерно понимать, сколько вы заработали в данный месяц следующий момент чего еще не хватает в нашей жизни что вам даст наш интернет-проект это признание ваши успехи будут признаваться на мировом уровне ежегодные банкеты партнеров международные конференции где вас будут приглашать на сцену выделять вас как успешного партнера Дальше ваши успехи будут печататься в глянцевых журналах. То есть признание, которого так мало в нашей жизни, в нашем проекте вы забили. Наша команда, наш проект в данный момент работает в 12 странах мира. В принципе мы можем работать, работать в 60 странах мира. Но пока работаем в 12, это русскоговорящие страны. Если вы знаете английский, китайский и так далее и тому подобное, вы можете работать в любой из 60 стран. Списочек вы потом увидите. Так вот на фото наша команда. Это люди, которые уже зарабатывают в проекте, работают через интернет. Обратите внимание, это и молодые люди, и мужчины постарше. Это и женщины как говорится, и темненькие, и светленькие. Вот, у многих дети, у многих семьи. Это настолько разные люди. Вы, когда познакомитесь с командой, вы поймете, что неважно, где ты живешь, неважно, какое у тебя какое у тебя состояние здоровья, ничего не важно. Ты здесь сможешь зарабатывать. И познакомившись с командой нашей, вы это тоже ощутите. Далее, что еще? Это автопрограмма премии «Дорогие подарки». Дело в том, что э, опечатка плат, планшеты, планшеты, смартфоны и даже автомобили вы будете получать в подарок, э, став успешным в нашем проекте то есть это не избранные получают это получает каждый выполняя определенные условия вот например машину выполнив определенные условия вы можете выбрать машину которую вам подарят стоимостью 30 тысяч долларов причем марку машины вы выберете сами Volvo, Lexus, BMW, Audi или Volkswagen продолжаем разговор и мы, в принципе, с вами уже говорим, начали говорить и будем продолжать об инновационном бизнесе в сети интернет. Итак, некоторые его характеристики. Весь бизнес помещается в смартфоне, ну, компьютере или ноутбуке. У каждого, кто пришел зарабатывать, мы каждому, кто пришел зарабатывать, помогаем выйти на доход хотя бы 1000 долларов. Дальше вы можете зарабатывать больше, тем более вы уже точно будете знать, как это делается. Строим бизнес мы только в интернет. То есть, ребята, все, о чем я сейчас говорила, это все бизнес в интернете. Я даю себе отчет, что многие из вас искали работу в интернет, но мы все прекрасно знаем, что все ищут работу, но при этом все хотят иметь собственный бизнес, быть независимыми, ни от кого, ни от какого работодателя. А хотят, чтобы все в их жизни зависело только от них. Вот это именно тот шанс. Этот шанс изменил нашу жизнь. И я уверена, что изменит жизни многих из вас. Очень важно понимать, что в нашем бизнесе мы не продаем товар мы его не закупаем, потому что слово «бизнес» ассоциируется в основном у людей с закупкой товара, со складами, с какими-то магазинами. У нас нет магазинов на улице каких-то там, да. Мы не нанимаем продавцов, охранников, уборщиц и так далее, и тому подобное. Наш, наш бизнес, он немножко отличается от привычного классического бизнеса, и сегодня я немного о нем поговорю с вами, да, вот кому будет интересно – те будут присоединяться и уже более подробно во все вникать. Итак, без впаривания, без втюхивания, никого никуда не тащим, не уговариваем, не зазываем. Самое главное, это наша деятельность, наш бизнес не связан с финансовыми пирамидами, он абсолютно легален. Теперь давайте мы с вами коротко о самой бизнес-системе. Почему она такая прогрессивная, почему она инновационная, чем она отличается от классической бизнес-системы. Посмотрите, пожалуйста, слева это производитель. Он производит товар. Стрелочка вверх пошла, товар гастролирует до конечного магазина. Вот на белом фоне там Ашан, Метро, Магнит, Билла, у кого что в городе. Да? И мы с вами, потребители, справа по стрелочке ходим в эти магазины. Покупаем все, что нам нужно, там: продукты, лекарства, средства личной гигиены, какие-то сумочки, аксессуары, косметику, парфюм. Ну, Все, что нам необходимо, мы покупаем там. Так вот, все прекрасно, наверное, знают, что в Ашане, в Магните продукция Гастролер мы ее называем. Что это значит? Это значит, она вышла с завода производителей, и попала в руки одного посредника. Он там накрутил свою цену, свою выгоду. Потом в руки второго посредника, третьего посредника. Цепочка посредников может быть большая. И чем больше цепочка посредников, тем выше стоимость. А знаете, что самую большую накрутку делает именно конечный магазин? То есть если ручка производителем Произведена за рубль Мы ее с вами купим за 10 рублей В том же магните Вот так накручивается цена Через цепочку посредников И пока не было интернета Пока не было нашего бизнеса В принципе никто не возражал Все ходили и покупали Потому что купить напрямую от производителя Не представлялось возможно Теперь как вы знаете, борьба за покупателей идет активно, и производители разрабатывают новые схемы продвижения своего товара. По большому счету, производителю не нужны все эти посредники. Им главное, чтобы мы с вами, потребители, приобрели их товар. И так родилась новая схема, когда потребитель приобретает товар напрямую от производителя. И стало это возможным благодаря интернету. Потому что появились интернет-магазины, и человек может прийти в интернет-магазин, который напрямую от производителя, и приобрести все, что ему нужно, напрямую от производителя. Это удобно, быстро и, как вы понимаете, цена. Цена очень привлекательная в этой ситуации. Ребят, вот скажите, пожалуйста, вам, как потребителю, какая схема больше нравится, когда вы переплачиваете, покупаете в обычном, привычном нам магазине, или когда вы покупаете, не выходя из дома, напрямую от производителей, при этом по очень привлекательной цене. Какая схема вам наиболее интересна? Пишите, а я сейчас скажу вам от лица производителя. А производителю выгодна именно нижняя схема. Потому что производитель имеет возможность реализовать больше продукции, так как вы, потребители, покупаете больше, потому что цена меньше. Вот я вижу, дорогие мои потребители, что и вам, вам, как и производителю, выгодна нижняя схема. Вот на основании нижней схемы и работает наш бизнес. То есть ничего сверхъестественного, просто новые возможности для продвижения товаров и услуг. Ну, сейчас рынок интернет-торговли резко растет на этом фоне то есть это неудивительно, за год в 10-15 раз увеличивается, ну, увеличивается количество купленных товаров через интернет, это только начало, интернет даже еще не в каждом доме, по статистике интернетом на данный момент обладают ну, где-то каждый 20-25 человек, планете да вот 25 году это скорее всего будет повсеместно то есть это очень большой рынок очень большие возможности для развития бизнеса и как всегда все гениальное просто мы сейчас опять возвращаемся к этой схемочке да мы сейчас с вами еще раз эту схемочку обсудим значит смотрите как мы будем продвигать товар который производит производитель но для начала я хочу сказать, что мы с вами будем работать с интернет-магазином, в котором представлен широкий ассортимент продукции. Это первое. Продукция повседневного спроса. То есть там от зубной щетки и мыла, заканчивая витаминами. То есть там есть все. Все, что нужно любому человеку. То есть любой человек сможет для себя там что-то подобрать. Поэтому наша целевая аудитория – это все жители планеты. Следующий момент. Мы рассказываем людям о том, что они могут в интернет-магазине приобретать. Это, в принципе, выгодно, да, абсолютно все это понимают. Но мы, по большому счету, не товар рекламируем, не интернет-магазин рекламируем, а рассказываем людям, что покупая то, что они и так всегда покупали, они могут зарабатывать в интернете, работая так же, как и мы. Смотрите, ребята. Мы не продаем товары, производитель. Мы не зовем людей продавать. Мы зовем людей покупать напрямую от производителя и рассказывать об этом друзьям и знакомым и на этом зарабатывать. Вот вам простой пример. Тысяча человек пришли в интернет-магазины. Каждый себе купил по три позиции. Например, шампунь, зубная паста и мыло. Но это то, без чего вообще Жизнь невозможна. Да? Еще зубную щетку сюда надо. По три позиции. Тысяча человек. Никто никому ничего не продавал. Просто тысяча человек пришли и купили то, что они каждый месяц себе покупают. Только они теперь купили не в розничной сети магазина, а в интернет-магазине напрямую от производителя. В итоге производитель продал 3000 товаров. Так вот, наша с вами задача, Рассказать людям, как они могут выгодно приобретать товары, при этом зарабатывать. Но мы с вами при этом ничего никому не продаем. Мы сводим, скажем так, потребителя и производителя. Почему мы выбираем такую тактику, что мы раз, рассказываем людям о, о заработках, и при этом о том, что они выгодно могут покупать. Почему мы не рассказываем о товаре? Почему мы не продвигаем именно продукцию? Все очень просто. Мы людям предлагаем не просто товары от производителя, мы предлагаем еще им очень ценный товар, который им нужен, нужен каждому и очень-очень-очень. Это деньги. Естественно, когда человек выбирает где купить шампунь, если он понимает, что вот здесь за то, что он купит шампунь, ему еще и заплатят, он выберет именно этого производителя. То есть мы рассказываем людям о том, что здесь можно зарабатывать, а они при этом уже совершают выгодные покупки. Как примерно будет выглядеть ваша работа на деле? Как вы им будете рассказывать о том, что здесь можно зарабатывать, о том, как это выгодно и так далее, и тому подобное? Смотрите, ребятки, все очень просто. Мы создали самые разнообразные инструменты для донесения информации. Это короткие видеоролики, длинные видеоролики, шаблонные сообщения. Вот смотрите, Например, в Viber, в WhatsApp или в Skype вы сообщаете своим знакомым о том, что есть возможность зарабатывать в интернете. Если им это интересно, вы даете им один из наших коротеньких видеороликов, который очень-очень коротко, за 2-3 минутки рассказывает об основных как бы, концепциях. Если человеку это интересно, даете далее, например, запись вот этого вебинара. И здесь уже я за вас, человеку, профессионально, понятно рассказываю, в чем суть, что надо делать, что в итоге я отвечаю на его вопросы. То есть подача информации благодаря видеороликам очень простая. Просто даем смотреть видеоролик. Все. Существует а, огромное количество мест, где можно контактировать. Можно контактировать со своими знакомыми, с незнакомыми. Мы всему вас этому научим. Ну, Знакомому, понятно, очень легко обратиться. А как обратиться к незнакомому так, чтобы не приставать и не спамить? Это мы вас научим. Это все очень, на самом деле, просто и элементарно. И вот существует две схемы работы. Вот схема для начинающих. Это вы обращаетесь к человеку, прям, Вась, Вась привет, как твои дела? Да все хорошо, как дети? Все. Вась, слушай, есть возможность зарабатывать в интернете. Интересно? Да, а что, а что, почем? Ой, да я сама еще не в курсе. Сейчас мне скинут видеоролик, хочешь, я тебе тоже перекину? Да, все, давай, перекидывай. То есть... Обращаемся к людям, дальше даем видеоматериал. А вот с уровня директора в нашем проекте есть такой, будете двигаться по карьерной лестнице и будет такой уровень директора. Вот с уровня директора уже включается вторая схема, мы ее называем полуавтоматическая, потому что уже не вы к Васе обращаетесь, а Вася обращается к вам. Как эта схема формируется, тоже мы вас всему этому научим. Вот, постепенно она у вас сформируется, и работа ваша будет выглядеть примерно так. Человек сам вам будет писать. Вот вам, пожалуйста, пример моей переписки с Олегом. Да, добрый день, скажите, можно узнать о работе в вашем проекте? То есть он где-то получил информацию, вышел на меня. Хорошо, отлично, есть двухминутное видео в группе, да, вы его смотрели? Да, я смотрел, группу смотрел, хочу подробно. У нас есть 40-минутная, вайбер у вас есть, я туда скину. Ну, очень просто, почему я не кинула в социальные сети, это было ВКонтакте, потому что там особо ссылки нельзя раскидывать. А вот в вайбере мы с ним списались, я ему кинула видеоролик, он его смотрит, думай. Вот так все очень просто. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, а я продолжаю. Что же будет, когда вы... Примите решение, да, я хочу э, начать строить бизнес в интернете в рамках корпорации ЗУС, я хочу этому научиться, я хочу жить по-другому, да, я хочу, чтобы мои мечты сбылись. Что будет дальше? Ну, мы вам открываем личный кабинет. На сайте интернет-магазина нашего партнера, как я уже вам говорила, продукция повседневного спроса, в нашей ситуации вы еще получаете скидку на эту продукцию. И ко всему прочему мы работаем с производителем, который производит продукцию на современных заводах в соответствии с мировыми стандартами. То есть это очень высококачественная продукция, это то, что в магазине ну, не всегда встречается. То есть мы вам открываем личный кабинет, и вы теперь для себя и для своей семьи покупаете все, что вам необходимо, только тут. То есть все, что здесь есть, там шампунь, зубную пасту, теперь вы покупаете здесь. Тут же мы вас добавляем в чаты, мы работаем с мессенджером Телеграмм. Очень хороший мессенджер, мы вам дадим инструкции по его установке, вы его устанавливаете, там добавляем вас в чаты информационные, там будет обучение, там будет общение. Также вайбер, ватсап и социальные сети, то есть у нас везде есть чаты, основной упор у нас в телеграме, но на всякий случай контакты налаживаем на всех ресурсах для того, чтобы вы не потеряли с нами связь, потому что все бывает. Далее вы получаете доступ к обучающему сайту с пошаговыми инструкциями, с базовыми вебинарами, начинаете во всем вникать, берете инструкцию по инструкции, начинаете действовать, получаете свои первые результаты. У вас будет еще личный наставник, человек, который будет помогать вам, отвечать на ваши вопросы. Также будет команда Помогать вам. То есть если вы зададите вопросы в нашем рабочем чате, все, кто в этот момент в сети, обязательно вам подскажут, как, что, куда и зачем. А следующий ваш будет шаг, вы активируете свой личный кабинет заказом и получаете от корпорации ЗУС высокоэффективный инструмент для работы сайт. Вы все знаете, да, что без сайта в интернете работать, особенно строить бизнес можно, но менее эффективно. У нас такой сайт есть, мы вам его даем. Далее мы вам помогаем создать команду партнеров, потребителей, помогаем, скажем так, проводим вас за руку через ваши первые обращения, первое общение. Те, кто у вас захотят зарегистрироваться, помогаем их обучить, потому что наша с вами задача этих людей научить делать то же самое, потому что они же тоже хотят денег зарабатывать. Вот Мы используем командно-стволовое построение, но я понимаю, что сейчас эти слова... Это вообще ни о чем не говорят, вы потом на наших вебинарах более подробно об этом узнаете. Да, это такая техника построения бизнеса. Ну и, наконец, мы вам помогаем обучить ваших вновь пришедших партнеров делать то же самое. Что же дальше? Дальше вы, например, научили 50 человек давать информацию, ну, то есть совершать эти несложные шесть шагов, да, которые только что были на вашем экране, и вы получаете статус директора. Ваша задача – как можно больше людей вывести на уровень директора, то есть чтобы они стали зарабатывать 500 долларов. Ну вот от 500 долларов в месяц. Вот как только вы начинаете зарабатывать 500 долларов в месяц, это примерно 50 человек, обученных в вашей команде, вы директор. Как только ваши люди, кто-то из ваших людей начинает зарабатывать тоже 500 долларов, значит, он тоже становится директором. Здесь, как и говорилось ранее, карьерный рост доступен каждому. Кто такой директор? Директор – это человек, команда которого покупает в месяц примерно на 3000 долларов. Директор имеет доход свыше 500 долларов. Доход будет увеличиваться. А за каждого нового директора среди ваших подопечных, вы начинаете получать пожизненно гарантированный доход. Это 5% от команды вашего директора, но не менее 12 тысяч рублей. Более подробно на наших вебинарах, я понимаю, что если особенно впервые услышанная информация, это очень сложно воспринимается, я вам сейчас приведу пример. Я своего первого директора, скажем так, научила, вырастила 8 лет назад. В 2009 году у меня появился мой первый директор. 8 лет – это 96 месяцев. 96 месяцев по 12 тысяч рублей мне выплачивается за то, что я 8 лет назад человека научила строить этот бизнес. Смотрите, ребята, за эти 8 лет я 2 года лежала в больнице. Я замуж выходила, свадьбу себе организовывала, ремонтом в квартире занималась, искала смысл жизни, рожала ребенка, чего я только не делала за эти 8 лет. А мне платили из месяца в месяц, из года в год деньги за когда-то проделанную работу. Вот это пассивные доходы, ради которых стоит, а я всем рекомендую, попробовать себя в этом Бизнесе. Приведу пример, что такое 12 тысяч рублей. Пока вы впитываете то, что на вашем экране, я хочу, чтобы вы посмотрели на фотографию квартиры. Средняя однокомнатная квартира, если сдавать ее в наем, это где-то так и есть, 12 тысяч рублей, 12-15. То есть обучив одного человека, как в нашем бизнесе зарабатывать хотя бы 500 долларов, вы, ну так, в переносном смысле, можете считать, что вы себе купили новую квартиру и сдаете ее в наем. Хотите больше? Обучайте еще человека. Две квартиры в вашей собственности, которые вы сдаете в наем. Ну, все прекрасно знают, да, я почему сравниваю с квартирами? Потому что а когда людям говоришь о пассивном доходе, они говорят, это когда у тебя 10 квартир, и ты всех их сдаешь, при этом ты ничего не делаешь, а тебе деньги каждый месяц квартиранты отдают. Да, это примерно так. Научили четырех человек. Считайте, что у вас 4 квартиры, которые вы сдаете наем. Сколько вы обучите людей, решать только вам. 20 обучите, ну считайте, что 20 квартир вашей личной собственности. Теперь немножечко о командно-стволовом построении, как я уже говорила, подробнее на специальных вебинарах, но вот все-таки захотелось мне в этой презентации сегодняшней чуть-чуть вам показать. Люди, которым вы будете давать информацию, будут делиться на две категории. Одни будут говорить, а можно я просто буду покупать? Можно. Другие говорят, а можно я тоже, как и вы, буду зарабатывать? Можно. Вот в нашем примере синенькие хотят зарабатывать и покупать, а желтенькие только покупать, и пока их заработки не интересуют. Так вот, мы открываем им личные кабинеты, формируя их в команды в виде стволов друг под дружку. Вот смотрите, синенький человечек, и на нем две буковки «вы». Это в нашей схемке «вы». И вы людей, которые по вашей инициативе присоединились к нам, формируете в виде ствола. Вот в нашей ситуации два ствола. У вас появляется человечек, который не просто хочет работать в интернете, допустим, Василий в нашей ситуации, а очень активно начал предпринимать действия. И вот смотрите, получается, Вася, под Васей человечков мы формируем одного под одного, помогая Васе и всем сразу строить один ствол. А Каждый из людей начинает строить, как в нашем примере Вася, свой второй ствол, потом третий, потом четвертый. То есть а, наше командно стволовое построение помогает нам с вами вместе, всем вместе развивать свои товарообороты намного быстрее. Это еще одна уникальная особенность нашего бизнеса, но наверняка вы уже заметили стрелочки от светло-голубеньких улыбающихся человечка вверху. Дело в том, что стволовое – командное построение, то есть в построении стволов участвуете не только вы, но и те, кто выше вас. Таким образом, мы друг другу помогаем, как можно быстрее начать зарабатывать. И, возможно, присоединившись к нам сегодня, завтра под вами уже появится первый человек. Имейте в виду, это нормально, эта команда сверху помогает. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А я хочу вас познакомить с нашим партнером, который дал нам возможность работать и строить бизнес в интернете – это международная компания «Арифлейм». И сразу же хочу обратить ваше внимание на «Айсберг». Я знаю, что компания «Арифлейм» очень часто ассоциируется с продажами. И, возможно, послушав сейчас все сказанное, сейчас вы сидите и думаете, «Не может быть!» Ведь в «Арифлейм» люди зарабатывают путем продаж по каталогам. Я такое очень часто слышу. И вы знаете, то, что люди думают, что в «Арифлейм» нужно только продавать, и там другого вида дохода нет, это нормально. Вот смотрите, айсберг, вершина айсберга – это малая часть айсберга. И вот в нашей ситуации мы с вами находимся под водой – когда-то, 50 лет назад, компания исполнилась 50 лет, в 2017 году, компания вышла на рынок, и у нее был единственный способ дохода, это продажи. Даже 20 с лишним лет назад, выйдя на, на рынке страны СНГ, компания имела только один способ дохода, это продажи. Ну и, и продажи, это когда человек берет каталог, показывает людям, собирает заказы, на этом зарабатывает. И вот эти продажи, это был единственный способ дохода у компании ну, от консультантов. Но прогресс не стоит на месте. Компания у нас очень партнер прогрессивная, она тоже не стоит на месте. Она очень хорошо подхватила идею интернет-бизнеса, идею развития. Открыла собственный интернет-магазин и сейчас появился второй вид дохода котором еще мало кто знает, или если знают, то очень искаженно. Он не связан с продажами. Это то, чем мы с вами здесь будем заниматься, чем мы занимаемся. И вот что интересно. То, что по улице сейчас Маша, ну, условная девушка, с каталогом а, ищет клиентов, это сейчас на улице все видят. А вот то, что под водой, основную-то часть, то, чем мы с вами сейчас занимаемся в интернете, разговариваем, этого никто не видит. Поэтому у людей даже на сегодняшний день, которые не имеют информации, создается впечатление, что Арифлейм – это каталоги. А на самом деле, посмотрите соотношение, Арифлейм основную свою прибыль имеет за счет таких бизнес-предпринимателей, как мы с вами. Но этого просто никто не видит. Еще одно, один момент, который я иногда слышу, работа в Арифлэминг, надо приставать к людям, их куда-то зазывать, куда-то звать, что-то им втюхивать, впаривать, вы знаете, когда только начинался вот этот способ бизнес-построения, интернет был не очень развит, единственный способ построить сеть партнеров, это было пригласить знакомых, а знакомые, ну, 100-200 человек, да, они как бы заканчиваются, и поэтому люди, людям приходилось как бы уговаривать, Видеороликов тогда не было Показать профессиональный рассказ было невозможно Надо было только пригласить на встречу Где профессионал расскажет А у человека то не получалось, то он не дошел И поэтому вот этот элемент приставания Возможно и был тогда Сейчас мы не пристаем к людям Вот я за себя могу сказать вот Я сейчас нахожусь дома В тапочках В интернете в интернете, как вы знаете, миллионы людей. Но не хочет этот, захочет вот этот. Не захочет вот этот, значит захочет вот тот. Тем более, имея инструменты с профессиональным рассказом, доносить информацию стало очень легко. Мы на это не тратим время. Мы даем человеку информацию, он смотрит этот вебинар, и дальше нам говорит, нет, вы знаете, это не хочу, ну нет, так нет. Если что, пишите. Все, какое приставание? Никакого приставания здесь нет. А если человек задает вопрос, мы на него отвечаем. Но по схеме, которую мы сегодня с вами озвучили, работают не только компания Арифлейм, работают другие компании. Но почему мы в корпорации ЗУС выбрали в партнеры именно Арифлейм? Дело в том, что обещать можно много. А что будет в результате? А компаний много, а жизнь одна. И вот я вам сейчас перечислю критерии, по которым мы выбрали компанию «Рефлэм». Это только самые яркие, еще куча преимуществ у компании. Но вот чтобы не затягивать сегодняшнюю встречу, давайте пройдемся. 50 лет на рынке, 62 страны. Пожалуйста, весь интернет, весь мир у наших ног. 50 лет на рынке, у компании огромный опыт. То есть это не компания, которая 3-5 лет, да, еще неизвестно куда корабль поплывет Здесь уже понятно За 50 лет корабль не утонул Значит уже не утонет Компания Миллиардер Она гарантирует выплаты Которые обещает У компании 5 собственных заводов Как уже говорилось Современнейшие заводы Где производится продукция по мировым стандартам То есть продукция высокого качества Плюс собственный научно-исследовательский центр То есть если вы покупаете крем Это не просто крем это 8 лет научных исследований. Продукция высокоэффективная, особенно если возьмите нашу серию на Вейдж, а возьмите продукцию для здоровья wellness. Ну, Что бы вы ни взяли, вы в руках держите шедевр. Шедевр по качеству и по научным исследованиям. Далее, как вы понимаете, напрямую от производителя это всегда доступные цены. Широкий ассортимент продукции для детей, для женщин, для мужчин, для пенсионеров, причем разная ценовая категория. То есть даже шампунь разной цены, ну, соответственно, разного качества. Удобная доставка, то есть мы с вами... Не занимаемся доставкой, как вы поняли, да. Мы с вами приводим людей в интернет-магазин, а компания им сама доставляет. Более тысяч пунктов выдачи только в России, не берем другие страны. Пикпоинты, мобильные пункты, курьерская доставка, доставка на дом, почта. То есть с доставкой все очень классно. Компания занимается производством, складированием, доставкой, содержанием интернет-магазина, проведением рекламных акций. Мы этим с вами не занимаемся, это очень ценно. Мы с вами занимаемся только общением с людьми. У компании уникальный реалистичный маркетинг-план. То есть маркетинг-план, повторюсь, может быть разный. У нас, у Арифлэйм, он реалистичный, он уже дал более 200 долларовых миллионеров. Это только начало. Заявлять в маркетинг-плане можно что угодно, но жизнеспособным показал себя именно маркетинг-план компании Арифлэйм. Придя сегодня в этот бизнес, вы можете зарабатывать больше меня. Это очень важное отличие нашей системы от финансовых пирамид. И Если у вас есть, ну, как бы такие познания, еще сегодня будет один слайд на эту тему, но в любом случае в подробностях вы узнаете на наших вебинарах. Ну и, соответственно, вы можете вести бизнес в сети интернет, совмещая с любым другим вашим занятием. Какой средний доход в Арифлейм по званиям по карьерной лестнице? Значит, карьера предоставлена каждому. Карьерная лестница индивидуально для каждого. Директоров может быть сколько угодно. Если я на данный момент сапфировый директор, это не значит, что вы не можете им стать. Можете и даже выше. Итак, директор Доход примерно 500 долларов в месяц и плюс да, при достижении звания единовременная премия 1000 долларов. Как только вы научили одного директора в своей команде зарабатывать 500 долларов, то есть научили его быть директором, вы а, а, Ваш доход к этому моменту увеличивается до 800 долларов примерно. И вам компания платит еще премию 1500 долларов. Когда вы научили двух человек, ваш доход уже где-то 1200 долларов и премия 2000. Когда трех человек, то ваш доход примерно 2000 долларов, премия 3000. Вот смотрите, да, немножко там столбики... Э не так, как я рассказываю, но я надеюсь, вы сейчас уже сориентировались. Бриллиантовый директор, вы научили шестерых, ваш доход 4,5 тысячи долларов в месяц, 6 тысяч премия. Соответственно, старше бриллиантовый 8 человек вы научили, дважды бриллиантовый 10. Вот Обратите внимание, дважды бриллиантовый 10 человек, премия 10 тысяч, доход 6 тысяч. А теперь смотрите, вы научили на 2 человека больше, исполнительный. Ваш доход 10 тысяч долларов, а премия 24 тысячи долларов. Вы поняли, почему с нашим проектом вы можете выплатить свои ипотеки, купить квартиры, сделать ремонты, поменять машины. Вы можете дать детям образование. Вы сейчас это увидели? То есть суть нашей работы – это рассказывать людям о бизнесе и обучать людей, как здесь в этом бизнесе зарабатывать. Чем больше людей научите, больше зарабатывайте, больше премий получаете. Здесь, конечно же, не рассказано о бонусах роста, бонусах глубины, автобонусах. Это все на а, других уже вебинарах, когда станете нашим участником. Очень часто вопрос, сколько я буду зарабатывать в первый месяц. Ну, примерно за ваша зарплата будет выглядеть, а, как в данной таблице. Знаете, сравниваем здесь с работой по найму. ну, вот, Например, вы где-то на работе работаете и за месяц получаете примерно 300 долларов. Так вот, скорее всего, нет, у нас есть ребята, которые и в первый месяц работы получают и 300, и 500 долларов. Ну вот, вы знаете, как берем основную массу людей, да, это, например, вы 50 долларов зарабатываете, заработаете за первый месяц. Ну, значительно меньше, чем если бы вы ходили на свою привычную работу. Во второй месяц ваш доход уже будет выше. И вот смотрите, работая по найму, ваш доход не меняется. Вот, допустим, взяли мы полгода и последующие годы. Как было 300 долларов, так и осталось А что происходит с доходом в проекте? Я вам показывала свои доходы за определенный период да? Вы там очень хорошо, я думаю, заметили, как по 10 тысяч рублей доходы увеличивались А потом резко был скачок Вот примерно мы расписали в столбце работу в нашем проекте 50, 100, 150, 300, 600, 1200, 2500 и так далее доход увеличивается если вы рассматриваете вариант классического бизнеса, то я думаю для вас не секрет, что вы сначала там вложите деньги, а в нашем бизнесе денег вкладывать не надо. И когда в нашем бизнесе вы уже далеко в плюсе, вы уже зарабатываете отлично, в классическом бизнесе вы еще в минусе, потому что средняя окупаемость классического бизнеса 1-2 года. Что еще хочется вам рассказать? Ну как бы хочется немножечко подытожить. В чем же смысл нашего бизнеса? Это создание товарооборота путем построения команд людей, которые жаждут зарабатывать и строить бизнес в интернете, и при этом они меняют магазин свой привычный на магазин интернет-магазин Reflame. Плюс смысл обучение директоров, то есть обучать людей, как здесь можно зарабатывать. Я повторю все инструкции, видеоуроки, все есть, вот, но в любом случае потребуется ваше участие. Что нужно делать? Давать информацию людям о том, что здесь, что с нашим проектом в интернете можно зарабатывать, строить бизнес. Как мы даем информацию? В виде видеороликов основных, да, и далее отвечаем на вопрос. За что будут платить? За создание товарооборота компанию интересует только товарооборот. За создание товарооборота путем построения команд. Плюс за обучение директоров, как вы поняли, там и премии и дополнительные бонусы. Кто будет помогать? Команда. Команда будет помогать строить команду. Команда будет помогать обучать команду. Команда будет помогать. Команда будет помогать. То есть здесь командная работа. Что будете иметь в результате? Как первое, это скидка на всю продукцию Arifleym и Wellness от 20 до 77%. То есть на 2, через ваш интернет-магазин вы будете покупать дешевле даже скидочной, даже красной цены каталога. Далее, ну, каталоги все в Арифлэм видели, я думаю, что на этом не будем останавливаться. Далее, доход с уровня директора от 500 долларов и выше. Ограничения в доходах нет. Путешествие за счет компании по миру. Бесплатно. Всей семьей. Премии от 50 до миллиона долларов. Да, даже миллион долларов люди получали, получают. И я думаю, что они не единственные. Мы с вами тоже туда придем, если захотим. Дальше. Автопрограммы. По мере вашего карьерного роста вы получите от компании 6 автомобилей. Второй из них стоимостью 30 тысяч долларов. Можете прикинуть, сколько будет стоить шестой. Пассивный доход за выращивание директоров. Я вам пример сегодня приводила на квартирах. Вспоминаем, да? Вырастили одного директора, но сильно, что квартиру купили. Передача бизнеса по наследству. Ваш номер с его пассивными доходами вы можете передать по наследству. Детям, родителям, родственникам первой линии. Это тоже очень важно. Потому что все мы, когда-то оставим наследство своим детям. И хорошо бы, если бы оно было существенное. Здоровье вместе с wellness. Wellness-продукция, wellness-сообщество. То есть здоровый образ жизни – это одно из направлений, которым занимается компания. Далее, став предпринимателем, вы получаете привилегированный статус в обществе. Это уже немаловажно. Ну и, конечно же, свобода. Свобода финансовая, свобода передвижения, свобода мысли, свобода действий. Теперь часто слышим вопрос, это финансовая пирамида, кто выше, тот и зарабатывает. Ну, я хочу вам э, напомнить, что мы не раз уже об этом говорили, что более подробно будем говорить на вебинарах, но так как мы с вами уже получили информацию о выращивании директоров, то я на примере директоров хочу вам показать, что вы, придя в этот проект, можете зарабатывать больше меня. Но прежде чем мы с вами это обсудим, я хочу обратить ваше внимание, что в пирамидах мы с вами живем 24 часа в сутки. Это любая работа, любое производство, школа, институт, это все пирамиды. Есть начальник, есть те, кто внизу. И вот там точно, кто выше, тот и зарабатывает. Финансовые пирамиды характерны тем, что там говорят, внеси деньги или купи что-то, и больше делать ничего не надо. Жди, когда деньги на голову посыпятся. Это первый, первый критерий, по которому можно понять, что с этой организацией связываться не надо. У нас, как вы понимаете, совсем другое дело. Мы обучаем людей, мы покупаем, мы работаем, мы действуем. То есть второе отличие от финансовой перемены заключается в том, что вы зарабатывать будете, можете больше, чем я. Я сейчас, в свою очередь, зарабатываю больше того человека, который мне первый рассказал об этом бизнесе. И вот посмотрите, например, давайте не будем вас сравнивать меня, давайте просто посмотрим на схемку. Вот человечек, у него над головой 2000 долларов. Это говорит о том, что он научил двух директоров, как здесь зарабатывать более 500 долларов в нашем в примере, условно, это стрелочки. Стрелочка вертикальная и горизонтальная в мою сторону. А вот под ним человечек, это один из тех директоров, кого он научил, имеют три стрелочки. То есть он научился сам и научил троих. То есть пока верхний научил второго, его первый директор научил троих. И вот получается, что выше, получать 2000 долларов, а ниже 3. Скажите, по данной схеме все понятно? Это просто а, такой коротенький, простой примерчик для особо любопытных, как же так может быть, что я пришел сюда позже, но я смогу зарабатывать больше. Если есть вопросы, пишите более подробно на вебинарах. А теперь э, следующий вопрос, с которым мы сталкиваемся, куда будут начисляться деньги. Первое время деньги будут начисляться на ваш личный номер вашего интернет-магазина, и вы сможете либо их там копить, либо ими оплачивать свои покупки. Но все равно покупайте, что этими деньгами можно оплатить. А вот с уровня менеджера доход где-то 200-250 долларов. Деньги вам будут перечисляться на расчетный счет в банке. Банк вы выберете сами, какой вам ближе к дому, где вам удобнее. Если к этому моменту на вашем номере в интернет-магазине накопятся деньги, то их в первый же месяц перечислят на расчетный счет в банке, то есть они нигде не зависнут. Ребяточки, задавайте вопросы, я перехожу к следующему вопросу. Для регистрации требуется серии номер паспорта. и Мы иногда слышим «я боюсь» свой паспорт. у правильно делаете на самом деле, бойтесь. Вокруг очень много мошенников. Но ну, Мы к их категории не относимся, но на всякий случай хочу вам сказать, что не бойтесь дать ксерокопию. Ксерокопию можно заверить. В нашей ситуации при регистрации вы просто указываете серию номер, ее даже никто проверять не будет. А вот потом, когда мы вам откроем личный кабинет, вы в личном кабинете подгрузите фотографию своего паспорта для жителей Казахстана удостоверения с двух сторон. Так вот, это будут, во-первых, фотографии, во-вторых, вы прямо на фотографии можете сфотографировать и написать только для рифлейм или только для личного кабинета, ну, скажем так, испортить фотографию. И ее подгрузить, это допускается. На самом деле, паспорт – это ваша защита. Дело в том, что много однофамильцев, много людей, даже совпадает имя, фамилия, отчество и дата рождения. Поэтому для того, чтобы компания знала, кому на самом деле надо заплатить деньги, она хочет вас обезопасить, она хочет быть убеждена, что это именно вы. Более того, если при регистрации вы случайно дали нам дали серию номер паспорта и опечатались где-то, ну все бывает, там одно и две цифры опечатаешься, ну бывает. Когда вы подгрузите фотографию, пусть даже с надписью все для рифлей, специальный отдел увидит опечатку и ее откорректирует. Но это ваша защита, и как я уже говорю, эти фотографии испорченные надписью никто никогда, даже при большом желании, не сможет использовать против вас. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. А, теперь вот такой вот интересный слайд о том, что как могут отреагировать ваши родственники, когда вы им придете и скажете, что вы собрались развивать бизнес в сети интернет. Для родственников это такое же новое направление, как и для вас. Буквально час назад вы не обладали никакой информацией. И вот примерно как отреагировали мои родственники. Мама с папой ругались, хотя я уже взрослая девочка была, вот, но все равно я уважаю мнение родителей, поэтому, естественно, я им об этом сказала и выслушивала. Все возмущения по поводу, для чего мы тут корячились, те высшее образование давали, сейчас уволишься с хорошей работы, потом обратно не возьмут, кстати, когда я заявила на моей супер классной работе, я работала в частной клинике города Москвы, когда увольнялась, что я увольняюсь, мне даже зарплату хотели повысить, вот, поэтому... И сказали, ждем обратно, если надумаешь. Но я уже, естественно, сделала осознанный выбор. Мне говорили, тебя обманули, тебе что-то не договаривают, зарабатывать в интернете невозможно, это все лохотрон, это все придумки, сейчас тебе кинут обман, чего только не было. Тебя срочно надо спасать, и уже когда все, ничего не помогало, начинали ну как будто запрещать. Но, слава Богу, мне удалось познакомить их с профессионалом, зарабатывающим в этой области, и он им, вот так как я вам сейчас все подробненько объяснил, и сейчас мои близкие гордятся мной и тем, чем я занимаюсь. И многие, вот как, например, моя мама, стали партнерами в моем бизнесе. Но это было до прихода интернета. С интернетом сейчас все просто. Если ваши близкие и знакомые начнут что-то говорить, дайте им посмотреть. Вместе с ними еще раз посмотрите этот вебинар, и многое станет понятно. А иногда мы слышим такое, это же надо вкладывать, это же надо в интернет-магазине что-то покупать. Ну, да, в общем-то, но учитывая, что продукция широкого ассортимента, то вкладывать тут ничего не надо. Просто вы раньше покупали в одном магазине, теперь в другом. Это банальная смена магазин. Более того, мне иногда говорят, да мне в этом месяце ничего не надо. Вот, я там закупил ящик шампуня, три мешка мыла и так далее, и тому подобное. Ну, в принципе, к своему номеру вы можете допустить и к этой скидке своих близких. То есть, мы более подробно об этом рассказываем. А моим близким ничего не надо. У меня родители пенсионеры, а, там, а, брат есть, да, Никого, кого косметика интересует, нету. Но я что хочу сказать. Брат, муж, сват, папа, дядя, это как минимум побриться, туалетная вода, ну и тот же шампунь. Детям это, пожалуйста, витамины, омега-3, чтобы умные росли и здоровые. Краска для волос. Каждая вторая женщина после 25 лет красит волосы. А родителям, пенсионерам шампунь-то все равно нужен. И жидкое мыло. То есть... Не надо ничего вкладывать, просто вместе со своей семьей покупайте теперь в своем интернет-магазине и вам теперь за это будут платить. Более того, первые 4 каталога вам компания будет дарить подарки, так называемые стартовые программы. Там получается за 4 каталога за 3 месяца вы получаете подарков ровно на такую сумму, сколько вы потратили. То есть вообще получается а, мега выгода. Поэтому не надо ничего вкладывать, покупайте Просто все себе теперь варифлэйм и не будет никаких проблем. Что еще с чем еще мы сталкиваемся? Моя знакомая была в подобной системе, не заработала. Почему это может быть? Ну, знакомая, возможно, делала что-то не то. Она может быть с каталогом ходила на вершину Айсберга, вспоминаем. Или она делала то, что надо но очень малое количество, но не вникла, не научилась, не освоилась. Ну, это новая профессия, ей надо научиться, поэтому мы говорим, дайте себе хотя бы 90 дней активно вникая и активно действуя. Через 90 дней вы будете гарантированно профессионалом уже с доходом, скорее всего, уже с директорским уровнем. Вот. Или она ничего не делала, такая категория тоже есть, на обучающие вебинары ходят, в чатах общаются, а никому не рассказывают о возможностях, Заработка, никому видеоролик не дают посмотреть. Ну, соответственно, там не будет никакого дохода. Еще, знаете, я иногда говорю, вот скажи, если твой сосед летает на, истр... на... умеет летать на истребителя а ты не умеешь летать на истребитель, это истребитель виноват? чё, истребитель нехороший? Нет. То же самое здесь. 200 долларовых миллионеров и еще тысячи людей, которые зарабатывают в интернете, а кто-то не зарабатывает. Кто виноват, система или человек? Просто человек ну, что-то не то дел. А в конце, как правило, мы слышим, а если у меня не получится? Всегда отвечаю так, получится или нет, решать только тебе. Почему у меня получилось, у тысячи людей получилось, почему у тебя не получится? Для того, чтобы получилось, дайте себе 90 дней. Значит, зарегистрируйтесь в наш проект с помощью нашего интернет-представителя, он вам откроет личный кабинет на сайте Арифлэйм, только с помощью нашего представителя нашего интернет-проекта. Активируйте свой номер заказа, заказом, начните во все вникать, начните делать, что мы будем рекомендовать. 90 дней. Вы обалдеете, я говорю, скорее всего, через 90 дней если вы все будете делать, активно вникать, при занятости 2-4 часа в день через 90 дней не исключено, что вы уже будете на уровне директора. Многие уже зарабатывают, значит, сможешь и ты. Это банкет директоров. В руках здесь только некоторые директора России, то есть это один из банкетов директоров, банкеты ежегодный. В руках ребята держат чеки, символизирующие их уровень. Да? Кто-то научил, это я по центру, да? на тот момент я научила трех директоров. Вот он мой чек, премия на 3000 долларов, вот ребята кто-то полторы тысячи, кто-то 2. Это малая часть нашей команды. Но если получилось у них, значит получится у вас. Ты сможешь, как и мы, я тебя уверяю, тем более мы тебя всему научим. У меня на сегодня все. Присутствующие на вебинаре, пожалуйста, задавайте вопросы в чате, а запись я останавливаю. Если вы смотрите этот вебинар в записи, мы ждем вас в нашей команде.